Клоу, клоу, клоу, Ко мне клоу, ко мне клоу, Ко мне сказал клоу, клоу, клоу, клоу, клоу, клоу, клоу, клоу, клоу, клоу, клоу, клоу, клоу, Камни сказал. Камни